Всем привет, с вами Рома. И сегодня у нас теории и факты о ФНАФе 4 трейлере. Да, давненько я не снимал никакие теории и факты, вот решила о трейлере снять теории и факты. О официальном трейлере ФНАФ 4. Если его так и никто не видел, то ссылочка на трейлер будет у меня на канале в описании. Ну что ж, давайте приступать. Все вы сразу же заметили, что в трейлере, когда все просмотрели трейлер, что в трейлере нету вообще Фредди. Ну а маленькие его Фредди 3, какие вылазит из него <сёк> на тизере, они есть на кровати, когда мы оборачиваемся назад. Так значит Фредди где-то рядом и наверно под кроватью. Может быть там будет оби <сёк> обитать наш Фредди. И нападать на нас. Коридоры. <сёк> <сёк> Некоторые заметили то, что... Коридоры соединяют эту ту же самую комнату, и там еще один коридор, который ведет в эти два коридора, какие позволяют нам зайти в наш офис, ну, то есть детскую комнату. И выходит то, что Бонни с Чикой, может быть, например, по какой-нибудь пасхалочке маленькой секретной, будут меняться местами, <к� -к� -к> и дата выхода игры, по правде, совсем будет другая. По правде, настоящая дата выхода игры – это 8 августа. 31 октября выйдет дополнение на Фредбера. А Фредбера Кошмарного так мы пока не увидим в четвертой части, в обычной, не обновленной. Еще заметил, что 3D-графика в игре присутствует, и это очень, <coughs> очень хорошо. Что я заметил в скримере? Звуки одинаковые из частей, только немножко грубее и ниже. Ну вот и все, вот были такие маленькие, небольшие теории и факты о ФНАФе 4. В общем-то, будем дальше ждать теперь дату выхода и других моих теорий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.